перемещает всем здравствуйте так как и обещал в инстаграме делаю мини-обзор на такую снасть как балда инисейский настрой у нас называется по простому грубо балда. так чтобы не заморачиваться так с чего начнем Тут у меня небольшой бардак творческий. Сейчас это все достану сразу, чтобы можно было показать. Так, у меня есть готовая снасть. Кстати, это. Сам не ожидал, что эта снасть вызовет такую бурную реакцию. Оказывается, у нас в России мало кто знает про эту снасть. Ну, подобное, наверное, что-то все равно везде есть. А особенно Восток. Это Хабаровский край, там Владивосток, да? Ребята оттуда просили сделать обзор. Кстати, один уже комплект я туда отправил, своему другу. Степан, привет огромный, он уже получил. Так что он будет скоро Харю за Хабаровского рыбачить на балду так, ну с чего начнем с чего состоит балда не есть готовая снасть так наглядно покажу это основа вот леска на леске у нас три поводка может больше, может меньше, в зависимости от желания да, человека я видел и по 6 поводков и по 7 поводков я ну, считаю достаточно 2-3 этого достаточно. Тем более сейчас разрешено, по-моему, три крючка, если не ошибаюсь официально. Снизу грузила. у нас она называется тирольская палочка, поплавок, ну и стопора. Все. Вот из чего состоит снасть. Так, начнем. Начнем с тирольской палочки, с нижней части. Пирочка палочка с самого начала она выглядела вот так. То есть первая моя пирульская палочка, которую я купил. Это, не знаю, это в начале. Когда я Харризун так увлекся плотностью. наверное. В году 10-11. Раньше только блеснил в свое время. Ну, вот. 40 граммовка. Ну, бывает еще вот такие, различные. Смотря кто как на что способен. И есть деревянные. Ну, это такое похуже исполнение такое. Но ну, опять же это продается вот это все. Вот это я считаю более качественные. То есть вот такие террорические палочки у меня уже. Ну, наверное, есть коллекции лет 5-6 наверно выживают до сих пор потихонечку свинец стачивается да, ну и в чем отличие Пластмассовый это. это отлично для меня для кого для кого может вообще отличие нет для меня есть я сначала рыбачивал на пластмассовые и потом попробовал деревянные и что я заметил на деревянном больше поклевок Видимо, деревянная больше игру дает, больше отскакивает. То есть подергивание самой мормышки, наверное. Игра мормышки, скорее всего, лучше. Ну, наверное, на процентов 30, наверное, поклевок у меня стало больше. Так, скажем, облегчило мне жизнь. Да? Вот и все, поэтому и перешел на деревянный. С тех пор я рыбачу только на деревянные. А пластмассовый я использую в такой снасти, как покатуха. Это я на червя рыбачу это уже отдельная тема так с стирольскими палочками разобрались сделать их можно самостоятельно деревянную палочку вытачиваем здесь ну вот это ненадежно потому что со временем вот это раскалывается это может вылететь Самое надежно просто дырочку делаем прямо вот В самой палки это самое надежное здесь Шуруп вкручивается, все, ну и свинец э, расплавляется, и формочку там делается, и все, и свинец. Ну и граммовка там в зависимости 20-30-40-50 грамм. Я в среднем использую 35-40 грамм у меня. Так, это что-то среднее, оно в принципе везде работает. И на всех глубинах, э, на всех речках, э, где слишком-слишком быстро и метра два глубина, да, там приходится уже 50-60 наверное использовать. Ну, это все зависит от Может, много будет комментариев, кто на эту снасть давно рыбачит, там могут рассказать и больше. Ну, я вот лишний всего опыта. Так, с террористки мы палочки мы разобрали. Дальше у нас идет основная, так скажем, снасть, из чего состоит. Это сам настрой. Вот этот настрой, на все камеры покажу его. Мне делал хороший мой друг, он и мормышки вяжет, и настрои делает. Сейчас не знаю, занимается он этим или нет, но раньше занимался. Это вот эти настрои, чтобы понимали, им уже лент, наверное, 5 они у меня. Я их, наверное, штук 40 заказывал, их пораздал, клиентам пораздал, друзьям пораздавал. Ну и, наверное, штук, штук 5-6 потерял, ну и осталось, наверное, штук 7. Так они, если грамотно все делать, то они довольно долго выживают. Основа лески где-то 0,3-0,4, скорее всего, наверное, думаю, 0,3 леска. На ней поводки, покажу поближе, как вот эти выглядят. Вот. Все, на поводке одеваем мормышки, и все, и готово. Конечно, самое простое купить такую, да? Ну, вот именно такую навряд ли вы где-то купите. Ну, опять же, можно самому связать, то есть, внимательно посмотрите, вообще не, не проблема. Кого руки не из задницы растут, я думаю, вообще вопросов не возникнет. Так, с этим тоже разобрались. Потом что у нас? А, ну, мормышки. Э, какие я мормышки туда ставлю? Какие у меня рабочие? Да, это я из лишнего опыта вам скажу. Это нижний всегда у меня стоит кембрик. кембрики все покупные опять же вот ну вот такие цвета я кембриков люблю они везде работают тоже на все камеры покажу и вот эти цвета рабочие и вот эти цвета тоже рабочие ну вот это не сильно вот этот, который с оранжевым а вот это тоже вот, вот кембрик я думаю там видно будет уже прямо с поводками с готовыми продают. нижняя у меня возле грузила которая стоит это кембрик вот всегда у меня он стоит за постой, то есть кембрик это у меня самая, наверное, ловчая, самая ловчая снасть, да, так, потом, потом две мормышки, мормышки на вкус, то есть любят, И у каждого же своя любимая, то есть у меня за последние, на года 4-5, Любимыми стали вот такие две мормышки, не знаю будет их видно или нет, с золотыми этими, такими головками. Черная, черная вообще универсальная и хариуса крупного долбит и линка, линка хорошо ловит, прямо хорошо ловит линка. Верхняя, не знаю там какой цвет, рыжий там или больше на рыжий наверное похоже, этот хариуса, ну также и линка может. Вместо рыжий я еще вешаю, у меня сейчас нет ее, это пчела. Ну то есть понятно, да, как она разрисована. У меня их, к сожалению, нету, закончились, она тоже, пчела тоже рабочая во все сезоны. Еще фиолетовый цвет тоже рабочий. Сейчас я мормышки вблизи покажу чтобы понятно было, да, какие мне нравятся. Тут я недавно эти мормышки купила, сейчас все свои старые мормышки покажу. Вот Вот это рабочие харюзины линковые вот это, вот эти две черные. У меня их уже мало осталось. Вот они. Ну им тоже, наверное, уже по лет 5, как. Ну, года 4 тому назад мне их делали. До сих пор сохранил они вместе с полоками. Ну, раздал очень много, я их много заказывал, вот они. А рыжих вот этих, зеленых, еще вот одна осталась, все, больше нету, что надо заказывать. Вот я не скажу, что они ловчие, ну, вот, я не знаю, влияет, скорее всего, вот, вот эта, вот эта штуковина, потому что, что вот на эту клюет, что на эту, ставил черные такие, Зеленый, оранжевые такие То есть в одном и том же месте Именно где клевало То есть все равно приоритет отдает Вот золотой голове Так, ну что, разобрались мы, да? С этими вещами Ну идем выше Что у нас выше? А выше у нас Дальше идет Вертлюжок Вот вертлюжок который вяжется к основной леске. Надеюсь, там видно. Вяжем к основной леске. Но сначала перед этим надо загнать туда стопора. Стопора желательно два-три, потому что одного точно не будет хватать, съезжать будет. Стопора загоняем, потом туда поплавок. Ну вот я вот такие поплавки использую, то есть стандарт. У меня сейчас их открою. Вот один и тот же размер все время использую. Редкое, меньше, больше. Вот мне мне этого в принципе всегда хватало везде. Они существуют по разной граммовке, там на 30, на 40, на 50, там и тому подобное. Это среднее что-то на грамм 40 плюс-минус 35 там может. быть. 50 уже тяжеловато, но тоже потянет 35-40 вот И все, и что мы в итоге получаем? Когда эту всю снасть собираем, да? Что мы получаем? Мы можем работать на разных глубинах То есть, если здесь у меня спиннинг я использую потому что речка не глубокая глубины хватает ну, допустим, мне вот до суда максимум, все, больше не надо А если глубины большие я даже наблюдал, на 5-6 метровой глубинах харю заловили. Удочка 5-метровая с большими кольцами. Выставляется глубина 5-6 метров, закидывается, и все из глубины таскается. То есть с этим тоже разобрались. Ну, и в чем еще преимущество этой снасти? То есть мы можем работать мормышками на разных глубинах. То есть, допустим, выставили такую глубину, она идет, ну так, да, скажем, ну вот такая глубина, вот она вот так идет. Выстрелив выше глубину, она уже начинает э -э, нижние слои прорабатывать всеми мормышками. Можно еще дальше, еще прямо по камням, там так скажем, между камнями будут мормышки летать. То есть работа на разных глубинах этой снасти очень хороша. Ну, думаю, что в принципе все рассказал, что смог за эту снасть. Я говорю, тут все понятно. Тирольская палочка, сам э, енисейский вот этот настрой с поводками, поплавок и все, больше ничего не надо. И желание, желание ловить. Ну и сейчас на примере этой речки я вам покажу, прямо даже камеры не буду отключать. Э, и все камеры оставлю э, в рабочем состоянии, чтобы Точно поверили. И сейчас покажем, как эта снасть работает на примере. Ну, хотя и так у меня уже много видео я наснимал. Ну на всякий случай, на всякий случай. Сейчас я посмотрю, в кадре я попадал. Вроде должен попадать. Вроде должен попадать. Вроде тоже ничего не забыл рассказать. Оп! А, ну еще преимущество этой снасти это то, что можно закидывать на любые расстояния. Насколько спиннинга, насколько сил хватит, насколько грузила тяжелое. Да? Можно закидывать и на 30, наверное, метров сошел на 40 ну, вот э, я на речка такая омыл в красноярском крае на юге красноярского края там рыбачил как-то осенью речка была наверное, в два раза шире ну, на метров 30 40 я по тут берег кидал и хари таскал далековато да вопрос вопрос то что далековато ну зато переплывать не надо Какая-то камера у меня села. Ну, надеюсь, телефон снимает. Оп. Поклевки тоже привыкните не все сразу, то есть много... А, ну еще преимущество этой снасти, рыба практически сама садится, сама подсекается. Это тоже один из таких интересных моментов этой снасти. Ну, в процент, процентном соотношении, допустим, если из 100 поклевок брать, 70% хариус сам садится. То есть... Даже подсекать его не надо. Что-то у нас не идет клев. кто не хочет Но все равно сейчас поймаем сейчас поймаем Но есть небольшенький но есть небольшенький но есть вот пожалуйста на кембрик я еще раз говорю на кембрик так так ну харюска я заберу этого сезон кстати открыт 20 июня ловить можно официально не знаю сколько там 10 или 20 штук Я сейчас может с ходом еще одного попробую поймать О! Это покрупнее, что ли. Вот такой же. Чуть-чуть покрупнее, наверное. А? Ну, опять же, что показывает ситуация. Кембрик. Рабочая снасть. Кембрик, рабочая снасть. Тоже хороший, тоже заберем. Попутал всё мне тут. Опа. Не убежал бы, не должны. Хотя, хотя, хотя. Хотя, хотя, могут и убежать. Кан у меня далеко. как говорится бог любит троицу с третьего на камеру поймаем бывает даже такое что он сядет и вместе со снастью плывет даже не подает виду что поклевка была начинаешь удочку вытаскивать, думаю, что с холостой поклевкой, а он уже там сидит. когда хорошо клюет, он и по два, и по три сразу на, на все крючки бывает садиться. садится. Ну, на этой речке я по крайней мере по три вытаскивал за раз. По два это ничего такого удивительного. Ну и линок клюет на эту снасть. Ленок тоже клюет. Я вот показывал на черную. Золотой головкой. Будет третий, нет. Харюс уже почти убежал. Хариус почти убежал. Сейчас еще пару раз кину. А, все, вот только закинул, сразу поклевка. Сразу поклевка, вот и пожалуйста. Даже такое бывает. Ну все, мне трех карюшков хватит. Так, еще раз снасть это показываю, как она выглядит. Всем спасибо за внимание Как смог, так и рассказал Господа Думаю, всем понравится Задавайте вопросы Там, я думаю, найдутся и те люди, кто Еще умнее меня Все, подписываемся